И в Украине есть места, где можно искупаться зимой. Горячий источник Счастливцева находится на Арбатской стрелке. Арбатская стрелка исследовалась в начале 20-х годов прошлого века на наличие нефти. Черного золота не обнаружили. Взамен добыли термальную минеральную воду с температурой 45 градусов по Цельсию. А в конце 80-х годов 20 -го века, во время строительства реабилитационного центра для спортсменов, из земли хлынула горячая вода. Скорее всего, в ходе земляных работ случайно была распечатана одна из законсервированных скважин. Распад Советского Союза помешали тогда довести объект до полноценного запуска. И в начале нулевых попыт попытку реанимировать проект предпринял профессор Козявкин. Но на сегодняшний день центр находится до сих пор на стадии незавершенного строительства и в поисках инвесторов. Сейчас горячий источник реконструируется. Друзья, мои впечатления. Мои впечатления. Я нагрелась сейчас, я могу плавать. Хочу сравнить с прошлым годом. Когда был природного происхождения этот источник, тогда можно было нагреться только возле клубы. Сейчас, я сейчас замеряю, видите, там уже замеряла 50 градусов, но мы сейчас еще раз замеряем, не меняется ли температура. Здесь у нас стабильно идет 41, то есть нагреться можно. Но главное, какие минусы здесь, какие я видела, это... То, что переодеться очень тяжело. Прежде всего, когда мы снимаем одежду, надо минимум не более 5 минут на то, чтобы быстренько раздеться, взять с собой халат и быстро прыгнуть сюда, чтобы нагреться. А когда вы наклеились, надо тоже быстренько одеться, чем хорошо, что среди зимы ты можешь спокойно поплавать. Везде по всему бассейну 41, глубина воды возле, самого, возле самой трубы где-то метр двадцать и глубина бассейна на выходе метр, если взять по размеру, то от трубы по сторонам будет где-то метров четыре и в длину метров по пять, то есть есть где искупаться. Пока-пока, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Глубина этого бассейна доходит до метра. Дно, как и у предыдущего стихийного, составляет собой смесь из песка и суглинка. И поэтому э, высокое содержание соли в сочетании с глинистым дном окрашивает Бассейн в ржавый цвет. Температура же воды на изливе из скважины доходит до 85 градусов по Цельсию, а вместе сброса излишка в открытый бассейн 40-45 градусов. Поэтому во всем бассейне температура остается 41 градус. Состав минеральной воды в скважине возле счастливцева это йода, бромная, хлорно натриевая вода с высокой степенью минерализации. Здесь радон. Она обладает обезболивающим, противовоспалительным, спазмолитическим действием, помогает при лечении кожных заболеваний, нормализует работу сердечно-сосудистой и нервной системы. После купания в воде стоит такой стойкий запах сероводорода на теле. Так как на озере нет дежурного медицинского поста, поэтому надо быть очень осторожным скупанием. Надо помнить о противопоказаниях для покупания минеральных горячих источников. Сюда входит онкология, гипертония, острые стадии инфекционных и хронических заболеваний, беременность. И также не рекомендуют мальчиков до периода полового созревания. Из бассейна вода самотеком уходит в Азовское море постепенно остывая до 20 градусов по Цельсию. Сегодня же мы измерили температуру воды. Сегодня температура воды в Азовском море 5 градусов по Цельсию. Люди после источника прибегают, у кого позволяет на это здоровье, окунулись и помчали назад к источнику греться. Но это только те, кому позволяет сердечно-сосудистая система и нет заболеваний. Друзья, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч в эфире!